Вот это да! Проспал я, нифига себе! Уже прошло шесть месяцев последнего моего видоса 7 ти... а, ну, в общем-то, пора просыпаться Итак, знаете, что меня немного напрягает? То, что меня и Андрея путают Поэтому давайте расставим все точки Да, Андрей? Короче, да, мы разные люди Гарри Мод крутая игра! Крутая! Но графика 2004 года отручает. С каждым Новым годом, смотря на новые игры, в которых графика выглядит просто прекрасно, круче реальной жизни, ты понимаешь, что Гарри Мод уже не... ну, немножечко, ну, не то. Но! Но мы можем это исправить. Итак, у нас есть несколько пунктов, которые нам нужно изменить для того, чтобы... геймплей, модельки, текстурки и эффектики. Начнем по порядку. Геймплей. Да, геймплей. Геймплей без аддонов очень скучен. Особенно перестрелки. Давайте это исправим. В этом нам поможет Андрей. Итак, геймплей. Чтобы преобразить геймплей, для начала нужно улучшить оружие. В этом нам поможет одна из лучших баз, это ТФА Base. Для него мы ставим два мода. Tactical Leaning, чтобы нагибаться-разгибаться. Ну, как разминочку. оп оп да. И порт оружия из М-мод на базе ТФА. Vima и три пака для него. Это нужно, чтобы добавить всяких контекстных движений. Согласитесь, когда рядом взрывается граната, а главный герой закрывается рукой, это намного интереснее, чем ничего. Чтобы вот такого прикола не происходило, понадобится и кафут и рангл. И теперь наш персонаж будет ходить нормально. Этот мод для пафоса, чтобы выбивать двери. А этот мод для того, чтобы вы могли потушиться, если вы загорелись. Умные NPC, потому что они умные. Исправление анимаций, чтобы не повадно было. Gmod Lex 3, потому что... О, я вижу свои ноги! Half-Life 2 Entities, Half-Life 2 Tools и Half-Life 2 Tools Extra, потому что там много прикольных приколюх. Ну вот, Саш, поправили мы с тобой геймплей. Что ж, все выглядит динамично, лаконично. Это круто. Но стреляй по NPC через текстурки мы уже выучили наизусть. И бегать среди полигональных пропов? Не, не по кайфу. Но благо к нам на помощь приходит... Адоны. Ну, модельки, значит. Хорошо. На самом деле, в воркшопе много моделек, но мы будем брать из Half-Life Alex. Так что теперь NPC и многие пропы заменены аналогами из Half-Life Alex. В целом, вот, модельки подправили. Модельки из Half-Life Alex очень хорошо вписываются. Но, но, нам нужно кое-что еще заменить. Это текстурки. Итак, если я сейчас буду перечислять все текстурки, которые мы использовали, у меня уйдет 10 тысячелетий. Но, если говорить кратко, большинство текстур было увеличено благодаря нейросети. Некоторым просто повысили четкость, ну а некоторые банально заменили. Очень много рескинов, очень много, очень много рескинов. Ну и самое важное, конечно же, это DJ Armos. Armos. Пожалуйста, все текстурки заменены. Итак, уже выглядит отлично, уже выглядит хорошо. Но можно сделать еще лучше, эффекты. Итак, выпускайте Кракена. Осталось все отполировать эффектами. Что ж, здесь мы разгуляемся по полной. Все я перечислять я не буду, назову только основное. Конечно же, это блики от солнца. Куда же без них. Это более реалистичные выстрелы, эффекты, партиклы, взрывы и так далее. Есть как глобальные изменения, например, динамические тени. Вау, наконец-то мы получим крутые динамические тени, так и до мелких, например, когда мы бегаем, мы видим пыль под ногами, волны на воде, красивые динамические облака, которые можно настраивать и так далее. В принципе, все. Если вам что-то потребуется, конкретно какой-то отдельный аддон, все адоны, использованные в этом ролике, будут в описании, в отдельно созданной коллекции. Но вы думаете, я на этом остановлюсь? Да как бы не так. Сейчас мы поставим настоящий ретрейсинг в Гаррис мод. Ну ладно, не настоящий, фейковый Но перед этим, у нас есть лайфмод В нем включите многопоточность, чтобы раскидать нагрузку на другие ядра Вроде это так работает А теперь, RTX Если вы реально мазохист, который хочет поставить себе Рейсинг на Гаррисмод То напишите об этом в комментариях, и мы сделаем отдельный видос, как установить Рейсинг на Гаррисмод Но здесь мы этому уделять внимание не будем Поэтому сразу включаем рейтрейсинг, включаем MXAO и наслаждаемся Прекрасно! Теперь мы имеем самую прекрасную графику 2021 года. К черту современной игры! К черту эти ваши киберпанки Р и RTX! Вот оно! <скрасно> и нас рад, что теперь Гарри полностью не играбили. Стоп! Зачем нам красивая графика в Гарри моде, Андрей? Скажи, пожалуйста. Да. Саша, блять мы обосрались по полной.